Вот это кафешка. Если будет Сан-Франциско, обязательно идите сюда, заказывайте супец, клэмчаудер, бредбол и кушайте его. Ну что, как суп? Вкусный? Понравился? Супер. Короче, есть куча всяких шоу. Вот чувак бензопилой жонглирует. Сейчас, пока ребята уплыли на Алькатрас, я вам устрою небольшую экскурсию по этой тюрьме. Вот эта тюрьма. Значит, это главное здание, соответственно, как понятно вам сразу. Там площадка для выгула заключенных. Здесь всякие больницы, госпитали. Больница для сумасшедших тоже, кстати, здесь на острове есть. Вон там площадка, вон там. Или вот, вот здесь площадка, где Николас Кейдж. Останавливал ракеты, нацеленные на Сан-Франциско террористами. Это было ужасно, но он смог все сделать, он их остановил. Правда, там один шарик разбился с ядовитой смесью, и он вколол себе в грудь лекарства, в сердце. Вот, но он выжил в итоге, все было в порядке. Он там маяк, вот сам остров. Вот там вот под островом идет внизу канализация, по которой по которой Шон Коннери показал, как пробраться в тюрьму. Вот, так что, в принципе, ничего невозможного нету. Смотрите фильм Скала, там подробная инструкция есть, если вдруг вы хотите попасть в Алькатрас без билета. Давай расскажи, как ты просидел в Алькатрасе от звонка до звонка. На параш... я я сижу, ну, просто Да не, ну я как бы нормально, просто узнали хочу и представим. Да? Да, есть. Да ты понты кидаешь, слышишь? В общем, идем, идем, идем, идем, идем, идем по пирсу. Сейчас придем к месту, где котики морские. Точнее морские львы тусуются. Знаменитый пирс 39. Вон морские львы. Лежат на лезвисе, На фоне маяка. Вот здесь толпа народу. Все смотрят. Вокруг вечера. Того, да. Приехали, значит, мы в один из известнейших вузов Америки и Калифорнии, это Стэнфорд. В этом году Стэнфорду исполняется 125 лет. Идем к главному зданию. Саша бежит вперед всех, нетипично, на нее не похоже. Видимо, да, видимо, впечатлился, тяготит к знаниям. А Наташа немного отстает. Наташ, ты что, знаешь, сколько стоит обучение и боишься? Я знаю, что Саня там не потянет все равно. Понял. Что? В тебя не верят. Сказали, ты ЕГЭ не В общем, вот такой вот. Это главный корпус, главное здание Стэнфорда. Сейчас сделаем маленькую экскурсию. Заходим во внутренний двор главного корпуса. Красивый университет, конечно. Вот во внутреннем дворике Стэнфорда. Ну, главное, за главным зданием, после, за главным корпусом. Находится вот такая церковь. И внутренний дворик. Ну а что, какой факультет выбрали? Радио студентов. А факультет какой? Общенаучный. Общенаучный, понятно. У художника. Так, Маргарита. Ну я пойду на спортивный. Спортивный, Игорь? Спортивный? Тоже? С Маргаритой вместе? Все, Диана, у тебя? Я еще не решила, здесь очень много. Нет, надо сейчас решить. Ну что, сейчас пленка кончится. Решай Я не знаю, ты же выбирал. Ты же приехал поступать, не я. Говорит, ты не захотел, что чтобы учиться в гости. Нет, Ну, Олег... Олег, какой? Сразу на все. Понял. Ну То есть всю оставшуюся жизнь. Отлично. Может, а устроиться этим лектором? Типа, лектором бесплатное обучение может кто-то как-нибудь. Или да, Да, да, да. Не, очень красиво здесь, классно. Вот так выглядят три блогера, снимающих окружающую действительность. Да. Мало кто знает, но здесь по статистике, короче, существуют, да? Да, здесь, как третье место в мире по миллиарду эров. А да. первые два? Филадельфия и Карпан. Филадельфия. Может быть, потому что они уже сюда приходят, а приходят ну, сказать, ну, скорее они с дети. богатыми родителями да. приходят. Понятно, что у них есть хорошие кик старт и буст. Да. Но ну, вон сколько китайцев тут подальше? Кстати, да, китайцы сюда приезжают самые богатые азиатские семьи. Поэтому, представляете, там миллиард да, человек, ему там топ один процент с огромным. Облайн, Нет, есть... подожди, поближе подожди, посредотуйся, выдохни, спокойно, вдохни, отдышись. Ты же на канале добрая. Ты же на канале. Я яблоки. три четыре. как бы. скромный человек. За нами стоит дом Стива Джобса, это яблони, которые он сажал в Стиве Джобса. Есть яблоки, и компания Apple ему пришла на ум именно потому, что его яблоки, вот это яблони Стива Джобса. Оно? Да. Держи. <han investitas> <с buttons> Все. И айфон сломается сейчас еще. <Pero> Серега, ты на территории... Нам сейчас вызовут полицию. Полиция сейчас Серега, почему делаешь ты, а стыдно мне? Объясни. Вот, знаешь, я тебе скажу, вот я делал экскурсии блогерам, но мне блогеры еще не делали экскурсии. Круче, да? Ну, интересно, да? Интересно. Как получилось? Че не знал. Сейчас пойдем еще в Google на великах гугловских поедем.